Здравствуйте, рассмотрим понятие трудовые отношения и их особенности применительно к работникам с инвалидностью с учетом назологии нарушения. Согласно статье 15 Трудового кодекса Российской Федерации, трудовые отношения это отношения, основанные на соглашении между работником и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции то есть определенной работы по должности в соответствии со штатным расписанием, в определенной профессии, специальности с указанием квалификации или выполнение конкретного вида, поручаемой работнику работы. В интересах, под управлением и контролем работодателя, подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством или иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Признаки трудовых отношений Первый признак – это наличие субъектов работника и работодателя. Работник – это физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем. Работодатель – это физическое лицо, либо юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договора. Второй признак – добровольный характер трудовых отношений. Соглашение заключается на основе волеизъявления сторон договора без принуждения. Выполнение определенной трудовой функции, то есть работы в определенной должности, специальности, профессии. Личное исполнение работникам своих трудовых функций. Платный характер трудовых отношений. Длящийся устойчивый характер трудовых отношений. Правовой характер трудов... трудовых отношений. Трудовые отношения оформляются трудовым договором и регулируются трудовым правом. Наличие нормальных условий труда, обязанность обеспечить которые лежит на работодателе. Виды трудовых отношений. Это трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате избрания или выборов на должность, трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате избрания по конкурсу и трудовые отношения, возникающие на основании трудового договора в результате назначения на должность или утверждения в должности. В соответствии со статьей 64 Трудового кодекса Российской Федерации всем работодателям запрещено, какое бы то ни было, прямое или косвенное ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения имущественного, социального и должностного положения, возраста, места жительства, в том числе наличие или отсутствие регистрации по месту жительства или пребывания, а также других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законодательством, то есть запрещена любая дискриминация. Исключение составляют инвалиды которые являются особой категорией сотрудников. К ним не могут быть применены общие требования, наряду с не имеющими серьезных нарушений здоровья и ограничений граждан. Поэтому государство установило целый ряд социальных гарантий, направленных на обеспечение инвалидам, равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод не является исключением из сферы трудовых отношений. Согласно Федерального закона номер 181 работодателям, численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% среднесписочной численности работников. Работодателям численность работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3% среднесписочной численности работников. Точные пределы квот устанавливают региональные законы. Принимая во внимание, что инвалидам в связи с нарушением здоровья требуются более мягкие условия труда, законодательство предусматривает для них первое, создание специальных рабочих мест, требующих дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. Например, для сотрудников передвигающихся на кресле-коляске оборудование лестничных подъемных механизмов, возможность подъезда к рабочему месту, оборудование санузлов. Для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата организация поручней, пандусов. Для сотрудников с инвалидностью по зрению использование тактильной плитки и разметки предметов со шрифтом брайля ⁇ система вызова персонала. Установление, второе. Установление более мягкого режима труда и отдыха. Так для инвалидов первой и второй групп установлена сокращенная продолжительность рабочего времени не более 35 часов в неделю. Для инвалидов третьей группы сокращенная продолжительность рабочего времени не предусмотрена, но работодатели часто устанавливают для них режим неполного рабочего времени с оплатой труда, пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. Продолжительность ежедневной работы для инвалидов всех групп не должна превышать времени, определенного медицинским заключением. Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, к работе в выходные дни и ночное время допускается только с их письменного согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья. И работающие инвалиды имеют право на отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году и ежегодный отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней третье обеспечение благоприятных гигиенических условий труда. Согласно санитарным правилам, противопоказанными для трудоустройства инвалидов, являются условия труда, характеризующиеся наличием вредных производственных факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное воздействие на организм работающего и или его потомства, и условия труда, воздействия которых в течение рабочей смены или ее части, создает угрозу для жизни, высокий риск возникновения тяжелых форм, острых профессиональных поражений, а именно физические факторы, такие как шум, вибрация, температура воздуха, влажность и подвижность воздуха, электромагнитное излучение, химические факторы – Запыленность, загазованность воздуха, биологические факторы, патогенные микроорганизмы и продукты их жизнедеятельности, факторы физические, динамические и статические нагрузки при подъеме и перемещении, удержании тяжестей, работе в неудобных вынужденных позах, длительной ходьбе, нервно-психические нагрузки сенсорные, эмоциональные, интеллектуальные нагрузки, монотонность работы, работа в ночную смену или с удлиненным рабочим днем. Показанными условиями труда для трудоустройства инвалидов являются оптимальные и допустимые санитарно-гигиенические условия производственной среды по физическим. Это шум, вибрация, инфразвук. Химическим – вредные вещества, вещества-аллергены, аэрозоли и биологическим – это микроорганизмы, фактором. Работа с незначительной или умеренной физической, динамической и статической нагрузкой, в отдельных случаях с выраженной физической нагрузкой. Работа преимущественно в свободной позе, сидя, с возможностью смены положения тела, в отдельных случаях стоя или с возможностью ходьбы. Рабочее место, соответствующее эргономическим требованиям и работа, не связанная со значительными перемещениями, переходами. Четвертое. Гарантии по изменению трудового договора и его расторжению. Если сотрудник предприятия стал инвалидом и если работника признали инвалидом первой группы и работать он больше не сможет, трудовой договор может быть расторгнут, работнику выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. Когда работника признали инвалидом второй или третьей группы, и он желает продолжить трудиться, то необходимо внести соответствующие изменения в трудовой договор. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности работников имеют работники, получившие в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание, инвалиды Великой Отечественной войны, боевых действий по защите Отечества. Общие основания для увольнения инвалидов по желанию самого инвалида, если не прошел аттестацию и было выдано заключение, что он не соответствует должности, сокращение штата у работодателя или сокращение численности наемных работников, если инвалид нарушил правила трудового распорядка если работодатель и инвалид договорились об условиях увольнения и подписали соответствующее соглашение, либо если предприятие ликвидируется. Таким образом, трудовые отношения с инвалидами являются особыми, и законодательство предусматривает для них более лояльные, благоприятные условия работы, что обеспечивает инвалидам, равные с другими гражданами, возможности в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод».